Так, в посмотреть час. Прошло, что случится, не более. Спасибо. Начинаем. Как на сегодняшний, сегодняшний день, у нас знаменательный день, потому что ровно три месяца назад, ну, 26 сентября, начала работать в Харькове, начала работать э, новая подрумная полиция. Сегодня у нас среди докладчиков Пять человек, Марина Кульбачная, инспектор сектора прес-службы управления патрульной полиции Сергей Бербасов, начальник управления общественной безопасности патрульной полиции, Ольга Искевич, начальник патрульной полиции. Советник. советник И Владислав Коченко начальник батальона патрульной полиции. Уточните, Господин Бербасов не работает в патрульной полиции. Он просто в полиции работает. Просто в полиции. Хорошо. Главное управление полиции в Харьковской области. Всем доброго дня. Дуже рад видеть вас на пресс-конференции. Вже як три місяці патрульна поліція вышла на вулиці міста Харкова. Можливо, у вас є якісь питання, щодо до нашої роботи. Ви хотіли б Під час пресс-конференции как раз які какие до нас виникли вопросы, будем отвечать, будем взаимодействовать. Я бы хотела трошки поправить то, что Владислав Ткаченко является комбатом, поэтому можно будет задавать такие вопросы, что относятся линии. Он сможет дать ответы. Мы уже будем перенаправлять стосовно кто сможет ответить правильно. Плоско. Спасибо. Первый вопрос: изменение в работе службы соступления в силу закона о национальной полиции. Какие будут эти изменения? Ну, в связи с вступлением закона о национальной полиции, мы уже раньше мы назывались я подрульной службой, а сейчас же подрульная полиция. Змени такие, скажем так. Мы каждый на дня заступает на улице миста близко двадцати двести восемьдесят человек они перекрывают все місто. Харків в нашому місті 9 районів обслуговуються. Заступає 100 екіпажів. Зміни у нас в дві зміни мы працюємо и тіло добу. Скажіть, пожалуйста, вот и принципиально отличие между грузовым патрульными и полицией, которая сейчас. Принципиально можно я отвечу да, на этот вопрос в связи с тем, что Ольга Степановна больше была занята патрульной полицией, а мы работали и с патрульной службой в городе Харькове, и с патрульной полицией в настоящее время. Хочу сказать, что у нас с самого первого дня с управлением патрульной полиции в городе Харькове полное взаимопонимание. Мы постоянно на связи находим общий язык, это постоянно в течение суток происходит, как по массовым мероприятиям, так по раскрытию определенных уличных преступлений, ну и также по всем праздничным мероприятиям. На всех Спасибо обл. администрации, они на все совещания нас приглашают вместе с патрульной полицией. Мы совместно проводим определенные совещания и перед мероприятиями, и вообще по обстановке на территории города и области. Отличие от этого отношения к самой службе, именно к самому, к людям отношения в первую очередь, гражданам города Харькова, между патрульной службой и патрульной полицией. Потому что ну, патрульная служба э, в то время выходила для того, чтобы составить административный протокол и так далее. А патрульные полицейские в первую очередь они выходят для того, чтобы первое ⁇ это быстро приехать, быстро оказать помощь человеку. И оказать помощь ⁇ это не значит э, составить карать, то есть составить какой-то определенный административный протокол, либо определенный материал достаточно в некоторых случаях просто проведение профилактической беседы для того чтобы человек понял что ну, так как бы в дальнейшем вести себя не стоит Ну вот вкратце вкратце это да вкратце это. я прошу прощения я хотел бы добавить что все-таки новая патрульная полиция отличается не тем что она там выполняет в отличие от Своей предшественницы иные функции. Она создана на принципиально новых условиях, основаниях, на принципиально новых методиках обучения. Она создана для того, чтобы перестать быть карательным органом, о чем справедливо сказал господин Гербатов, а стать сервисным центром по обслуживанию харьковчан и предупреждению преступности, профилактике правонарушения в первую очередь на улице. Это принципиально новая структура, которой раньше не было. Вот почему она отличается принципиально от всех подразделений, которые вели борьбу с уличной преступностью в прошлой ушедшей в небытие милиции. Спасибо. Ну, я так понимаю, что впервые у нас болицы, у вас У нас такой вопрос, скажите, пожалуйста, полностью ли укомплектован штаб? Достаточно ли для этого хайковских Убивших миліцейнеров КОПО, перед которым нужны дополнительные кадры из других повністю, поліції, звісно, а Сейчас полностью, но если будет решение национальной полиции и департаменту патрульной полиции, конечно, мы принимаем до своих лав еще полицейских. Сейчас достаточно. Когда полиция появится в Это не, не до меня вопрос. Как будет решение керевництва, значит тогда и я думаю, комментировать слухи не будет наиболее. Скажите, скажите, количество уволенных работников. Если они уволены, за что На сегодняшний день 25 человек звільнилися. из них 11 извольнилися під час еще навчання. все інші за власним желанием в связи с важким графиком работы. — Великим навантажением? Навантаження, — Да, великим навантажением. Не каждый витримує. Ще Еще есть поодинокие случаи, когда люди принимают такие решения в связи с что живут в области. Им не, не, не зручно, э, приїжджати приезжать до Харкова. — Механизм отбора, который был, был, хороший, был свой, Ні, дав. полностью хороший, не дал збои? — Нет, не Мы полностью довольны. — как обещали, так все и финансируется. Все довольны. Я думаю, не, не найдете жодного патрульного полицейского, який будет скаржиться на свої заробітні плати. Я ж не финансовый відділ работа новой полиции, и uh, сникли нелегальные торговые точки, или не сникли, они не сникли, как они функционировали в так и функционируют и до сих uh, пор. Например, uh, педакцизная торговля без лицензий, тютюнованная вирусом. Есть такая точка, про которую знают все. Академик Павла, 160. Пану Сергею Пердасову я писал информационный запит на то, что делать гражданину, который дважды выпрыгал полицию, дважды складывались протоколы а точка и дії. Ви вы ответили, что если против вас против права, то действительно нужно следовать. Так вот, касаемо этих лотков, четыре в вряд, которые ничего не боятся, звертався до к полицейских з с звертався обратился к новым полицейским, і и там. С чем все Полиция так, везли патрульно. Это первая ланка, которая має на это Ну Давайте вопрос задать. Так. А, але... Вы вылагаете следствие оперативное отделение, какие дальше будут этим занимается. Что делать дальше? Если эти нелегальные торговые точки продолжают действовать, то кому обратиться? Спасибо. Спасибо. Спасибо. Давайте я, наверное, отвечу на данный вопрос, так как вы мне и направляли информационный запрос. Действительно, с таким явлением, как торговля с рук в не установленных местах, очень... Ну, Трудоемко и тяжело бороться в связи с тем, что бывают такие случаи, которые просто реализатор уходит и получается, что товар, который находится на столе, он является бесхозом и при этом его очень тяжело оформлять и материалы направлять в суд. По поводу конкретного случая, о котором вы говорите, после вашего запроса, ну и были еще некоторые заявления от граждан, именно по Академика Павлова. Недавячи, как вчера, сотрудники возглавляемой мной управление, выехали туда и задокументировали действительно три факта торговли сладка данными табачными изделиями. В настоящее время материалы дооформляются и будут направлены в суд. Ну, действительно, что при выявлении, это первое, вы правильно сказали, это необходимо вызывать 102 для того, чтобы приехали, оперативно приехали сотрудники патрульной службы, которые зафиксируют данный факт, а потом действительно они вызывают следственную оперативную группу для составления административного материала. Спасибо телевидение Первый вопрос у меня к Сергею наверное, вы сказали, что полиция стала теперь скорее сервисным э, таким, ну, как бы органом, а не карательным. В связи с этим уменьшилось ли количество правонарушений? И все-таки, наверное, мне кажется, что карательный какой-то аспект должен быть у полиции. Это первый вопрос. Второй по поводу зарплат, почему вы их не можете озвучить? Это было озвучено еще до того, как ну, примерно, какая будет зарплата до того, как образовалась вообще полиция, что-то около 8 тысяч, но по нашим сведениям она такой не является, люди получают гораздо меньше. И э, третий такой у меня вопрос. Э, жители жалуются, что многие полицейские не знают досконально правил ДТП, чему я являюсь, допустим, э, свидетелем. Ехали на машине... Давайте. Подождите, я сейчас, почему? Ну, очень длинно... давайте, не ответим. А, е... Ну, не надо переводить. Полицейские не Полицей... знают правил да. дорож... не ДТП, а дорожного Полицей... движения. Да. Рассказать ситуацию, да. ехали на машине, увидели, было правонарушение. Полицейские ехали впереди даже не остановили. Они не знают или они боятся, или... Мы ответим на все ваши вопросы, спокойно. Пожалуйста, спокойно. Значит, по поводу карательного аспекта. Значит... Если раньше, и мы это знаем, патрульные службы прятались за кустами, за углами домов, за автобусами, за другими средствами, караулили для того, чтобы только поймать и наказать, то сейчас этого нет. Принципиально новая система, при которой полицейский автомобиль передвигается по установленным и всем видимым маршрутам, с включенным проблесковым маячком что само по себе является профилактическим средством для всех водителей, пешеходов, других участников дорожного движения и потенциальных возможных правонарушителей. Кроме этого, сервисный центр, ну я думаю, комбат и другие наши друзья и коллеги из полиции расскажут вам массу примеров случаев, иной раз даже с таким юмористическим оттенком, как помогали полицейские гражданам. И добираться в больницу, и оказывали медицинскую помощь, и домой под выпившему нашему гражданину, и многие другие случаи, которые могут быть интересны, я думаю, они сами вам расскажут. Вот что я закладывал в смысл, когда говорил о том, что в отличие от предыдущей патрульной полиции, основной, новая, принципиально созданная на новых принципах патрульная полиция, играет совершенно другую роль для общества и государства, в частности для нас, харьковчан доброжелательность, уважение, понимание, детальный разбор ситуации. И те принципы, которые были заложены в их обучении, они совершенно не соответствуют тем принципам советской милиции, которая действовала десятилетиями. Поэтому, когда мы говорим о том, что новая патрульная служба не носит в себе основу карательной функции, вот мы должны с этим смириться. В том числе, когда вы говорите, что вам, видимо, нарушение правил дорожного движения полицейские не реагируют, то хочу вам сказать, если кто-то думает, что по родному городу полиция будет гоняться с включенными сиренами, с криками, стрельбой и шумом за тем, кто значит, наехал на сплошную осевую и то вы глубоко ошибаетесь. Значит, этого не будет. Полиция будет предупреждать. Полиция будет своими формами и новыми методами сообщать другим экипажам, для того, чтобы отследили эту машину, для того, чтобы в случае грубого нарушения... Ну, если вы меня не слушаете, мне не интересно с вами общаться. Извините. Пожалуйста, дальше. Извините, могу могу я? Можно я отвечу? Я бы хотела сказать, что в первую очередь мне очень хочется, чтобы и мистер Харькова были правосвятыми. Это было на высоком уровне. Если вы увидели, что было порушення правил дорожного руху, то будь ласка, зателефонуйте на линию 102. Если патрульный автомобиль перед вашими очима перед вас ехал, и, возможно, этого Можливо, не они Вони могли ехать тоді вже на не Если они получили выклад и они уже нажали кнопку вы, натиснули кнопку принял, они обязаны приехать на заданную адресу. Но не отвлекаясь. Не Но если вы едете и вы имеете видеорегистратор, например, и вы сами бачили это нарушение, вам никто не заважает набрать 102, Викликать патрульную полицию, надати все докази, выступить свідком этого правопорушения. И уже на основе этого будете разбираться. Вибачте, нас всего 100 экипажей. Место очень велике. Мы и так стараемся, мы работаем, мы намагаємося реагировать на каждое правопорушение. Но деколи мы можем чего-то не пометить. Для того у нас есть вы. Стосовно, стосовно заработной платы. Как и обещали, меньше, чем 8,5% никто не получил зарплату. Можете спросить у моих коллег. У меня линя 100 вопросов. У меня несколько вопросов. Первый, скажите, как у нас сейчас горожане к вам спустя время привыкли уже? Как реагируют на вас? Очевидно, реакции разные, вот какие бывают. Второй вопрос. Какие самые курьезные вызовы были, ну, которые запомнились, которые обсуждаются, которые, может, обращаются анекдотами? Вот. И третий. Ну, какими нарушениями характеризовываются все-таки хотя харьковчане? Чем больше всего вы решали? Можно я передам слово своему командиру батальона, стосовно курьезных ситуаций, поскольку он постоянно на линии. Все через это я пропускаю. Я бы хотела, чтобы он ответил на это вопрос. Микрофон 2 я думаю, он уже научился все Вопрос, в принципе, очень интересный. Отвечаю на первый. По поводу отношения граждан города Харькова. Я приехал к вам из города Киева, в принципе, видел, как реагировали киевляне, когда мы только вышли работать. И, в принципе, когда уже приехал спустя три месяца в город Харьков, вы знаете, процентов 60 киевчан, может даже больше, очень хорошо реагируют на нас, действительно. Могу сразу вам привести пример, он такой был немножко и курьезный, немножко ну, смешной. В плане того, один из горожан вышел с лишением мест свободы, ну так получилось, что у него не было при себе денег. Ну вот наши патрульные приехали на вызов, он там лег где-то под дверями. Ну, отдыхать, ну, не знаю, может там выпил или перебрал немножко. И ребята приехали, разбудили его, спросили, в чем проблема, почему он находится, ну, не у себя под дверями. Он объяснил, что нету денег, нету доехать домой. В принципе, не знаю, ребята поступили благородно, они купили ему билет, никаких денег ему не было, дано на руки. Ему был куплен билет, он был накормлен, посажен на маршрутный автобус, был отправлен, было получено домой. В плане... Еще одного вот такого вызова, который немножко ну, меня зацепил, после смены ребята приехали и был вызов, поступил на 102 о том, что в магазине, в супермаркете была кража, Приехавшие на место, ребята увидели женщину в не очень хорошем виде с годовалым ребенком. И она, насколько они поняли, украла хлеб и то ли молоко, то ли масло. Но вот наши ребята, недолго думая, просто взяли, купили этот хлеб, купили ей еще, я не знаю, наверное, полную корзину разных продуктов, паковали и заставили. В... куда-то там у нее была какая-то знакомая, на нее подвезли для того, чтобы ребенок не замерз, был не голоден. Поэтому я вот хочу еще, я извиняюсь, вот девушка, да, так отреагировала на нас, чтобы вот мы не увидели, понимаете, совсем уследить, в принципе, невозможно. Я вам говорю, реально, как человек, который работает постоянно на линии. Да, иногда мы бываем не видим, да, иногда бывает реально такой фактор, когда, представляете, перед тобой стоит 60 машин, 80 Харьков, ну, мегаполис, в принципе, очень много машин. Иногда бывает, да, такое, что один уехал, но. В большинстве, реально в большинстве случаев мы стараемся реагировать, стараемся... уехал а с нарушением. Выявить. Да, да, да. Как сказала Ольга Степановна, мы передаем, у нас есть бортовые рации. Мы сразу можем передать ближайшим экипажам, которые находятся. Они его остановят и ну, проведут с ним профилактическую беседу, выпишут, там допустим, постановление и тому подобное. Но поверьте, намного больше у нас очень хороших поступков. Просто этого никто не видит, об этом мы сильно не кричим, по хорошие поступки никто не говорит. А всего, все по Третий вопрос был о нарушениях. Чем характеризуются на решение, как чаще всего на э, Ну, больше Шость всего, выясни, спасибо, выясни. да. Больше всего правонарушений у нас, конечно, по парковке наш любимый. Да, да пересечение двойной сплошной, проезд на красный свет светофора. В принципе, за три месяца, насколько я увидел, Хайковчане стали намного вежливее и относиться к скорой помощи. То есть даже видишь, когда двигается скорая помощь, мы уходим, там, даем ей преимущество. Так же само и другие автолюбители тоже очень, ну, может, не радовать. Поэтому реально, реально это парковки у нас. Я хочу добавить до своего комбату, стосованного ситуации таких. Я неодноразово сама в очередной раз, когда и намагалась доехать до дома на власному транспортному засобі. Якщо я виявляла порушення, або якщо я виявляла транспортний засіб, що свідчив про те, що людина керує з ознаками алкогольного сп'яніння, в мене в моєму власному транспортному засобі нема радіостанцій, но у меня есть мобильный телефон, я набирала чергового, они вызывали туда наряд. Я сопровождала этот транспортный засіб, пыталась его трошки притормозить. И потом, так как я уже запропонувала, я выступала в качестве свидетеля, мой видеорегистратор, власний виступав я в качестве доказательств. Вчера, например, был такой в мене момент, когда я ехала знову-таки на своєму власному транспортному засобі, і людина намагалась пересікти двойну сплошну, але в мене машина тонувана, ну і він не міг бачити, що я була в формі. і Він так дуже настойчиво хотів це зробити, я змушена була вийти з машини, і якщо він так не розумів, я йому давала поняття, що ви приїдьте, будь ласка, бо тут дво, дво, суцільна двойна сплошна, то ви, не можна її перетинати, але коли я вже вийшла, у него уже не было никаких питань. Он мене не, не, не впізнав, что я є начальник патрульной полиции, но он познал, что я патрульный и что треба все ж таки выполнять и дотриматись правил дорожного движения. Поэтому давайте починати с себя. Мне рассказывали полицейские, я не помню, вы были, чи ні, как патрульную активку зупинив харків'янин, который находится в состоянии дуже важкого спяниния. На проспекте Ленина, теперь науки, да? И когда полицейские вышли из авто и говорят, что с вами, и чему вы нас остановили, он говорит, я хочу с вами селфи сделать. Они его посадили в автопад и доставили не в райвредел, если бы это раньше было, а дома. Вот такая теперь новая полиция. Представляете себя единственное? Таможий армейк, радио. Паня Ульга, недавно сотрудники были не рядовыми, стали ли они за сержантами и лейтенантами? Так. Можете бачить. Так. Так. Так. якщо бачите, то вже Що стосується моего апарату, то я їм вже вручила ці погони. А вручення погонів особовому складу заплановано на наступному тижні. Їм вже присвоєно, вже є наказ, але якраз будемо це здійснювати на наступного тижня. Дуже коротко щодо паркування водія немає. Машина припадоцькована неправильно вас випродала, и ви ж не можете нікого. Якщо зупинка стоянка згідно змін в кодексі про адміністративне правопорушення, ми маємо право евакуювати транспортні засыпи, если он стоит с порушением. И обовязково два свитка в видеофиксации и он на штраф майданчика. Я вам дуже багато можу зазначити в центре міста таких місць. мы постійно работаем. я думаю, бачили останні мы ми в зв'язку с з с новорічними святами. Дуже багато зараз гостей приїжджає до міста и наши громадяни з окраин міста так само їдуть до центру, бо тут дуже гарно, дуже красиво прикрасили площу, улицы, міста паркуются люди, мы работаем, на всех нас не хватает, но мы сможем, разом с вами, разом с вами мы сможем, будем реагировать. Я думаю, ну лучше вопрос Стосовно, рахуем ли мы затребованных чиновников, так я зрозуміла? Мы не видимо статистику. Я вам скажу так, в нас все рівні перед законом. Кожного, кого мы запиниму, кожний, кто порушит право дорожнього руху, притягается до ответственности. Что стосується ще? Я питания... Я просил начальника полиции особисто контролировать и быть принциповым в тех случаях, когда затримують какую-то особу, которая начинает надавати посвідчення, что он такой великий, руководитель, что ему можно что-то те, то, делать, что не можно звичайному гражданину, особливо и особисто вникати в эту ситуацию, и проводимо одну генеральную лінію. перед законом все ревни. Вот и все вас вопросы, предметы. Добрый день, Алексей Высаков, Ой, вопрос к вам. Около двух недель назад была история ДТП, где подрульная машина якобы сбила подрульную женщину. Позднее она отказалась от претензий и сказала, что она сама в этом виновата. Однако в соцсетях распространялась информация, что для решения этого вопроса вы выезжали на место событий, чтобы ладить его, так сказать, неофициально. Как вы можете прокомментировать это? Дійсно, цю інформацію я бачила в засобах масової інформації, але такого інциденту він був, але наїзду на пішоходи дійсно не було. Тому ніхто нічого там не вирішував. Жінка, жінка дійсно підтвердила, що вона… Ну, вибачте, я в тому районі живу неподалеку, тому я знаю, що коли наші громадяни бачать трамвай, це одеська була. От. Тому, коли наші громадяни бачать трамвай, або тролейбус, або маршрутний транспортний засіб, який їм потрібен, вони починають перебігати на червоне світло, і я так розумію, там були свідки, які це теж підтвердили. От. Вона просто побігла, але був зелений світ, і машини почали рух. вона злякалася. Наїзду факту не було, тому ДТП там так само не було. Що стосується, я чула теж ці чутки, що я приїжджала на це місце. Я дуже часто виїжджаю до патрульних, на место подъявления, потому что я с ними постійно. Я была там, но я была позднее. Да, пожалуйста, на либое информации, Ольга, скажите, пожалуйста, существует ли ротация между экипажем и полицией? Потому что сейчас видно, что существуют очень сильные экипажи, которые разбираются с какой за две минуты, а есть экипажи, которые, к сожалению, ну, еще не набрались нужного опыта, чтобы вести... Действительность быстро и без помощи кого-то еще. Ротируете ли вы по данным мониторинга там, людей из блоки пажа, присаживаете другой, меняете как-то или нет? Спасибо. Я... я, звісно, проводжу такую ротацию, но было доречным, если от на это ответить командир батальона. Оскільки информация, которая подходит от них, есть основным критерием, когда я принимаю такие решения. Спасибо вам за вопрос. В принципе, вы правильно отметили по поводу этого, но Хочу вам сказать, вы же тоже не сразу стали репортером, правильно? Поэтому э, каждый раз, если есть какие-то проблемы у ребят в плане оформления ДТП, э, там, составления админматериалов и тому подобное, сильные, как вы заметили, люди в экипаже, подсаживаются к слабым постоянно идет вот эта вот ротация. Может, если раз там попало, что ребята, ну, вы сами понимаете, 12 часов патрулить – это очень тяжело. Поэтому надо и физически, и морально быть стойким. Ну, может такой быть, конечно, прецедент, что они там замешкались и составляли чуть дольше, чем это бывает. Но да, такие изменения есть, и это делается для того, чтобы, во-первых, ребята знали и соседние районы, и, если вдруг какая-то нестандартная ситуация, они могли вовремя отреагировать на данную ситуацию. Спасибо, у вот вопрос. Телеканал Ньюзу Антарас Оскарепов. Скажите, есть, опять, ну, скажем так, слухи, да, водители говорят о том, что много участилось водителей, которые выпившие за рулем Действительно это так? И сколько? прокомментируйте, да, пожалуйста. Я не могу сказать участилось, э, в чини потому что каждый водитель должен знать, если якщо... он знает, что это заборонено. Это снова возвращается к вопросу правосведомости и ответственности каждого. Это заборонено. Но, на жаль, очень много фактов фіксується патрульной полицией, На жаль. Мы реагируем. Я надеюсь, что все заходы, которые нам вживаються в том направлении, даже информационно-профилактические, все ж таки дадут свои результаты. И каждый зрозуміє, что мы... Залеждаем від от одного, и только общая работа, взаимосвязание и взаимосвязание, мы, дети, добьемся результату. Я дуже прошу всех водителей, если вы вживаете алкоголь, не всідайте за керму. Никто. Это дуже важно. Потому что даже маленькая рюмочка может стать для кого-то смертельной. Я вас дуже прошу, не делайте этого вы более конкретно и как, на камере, как считаю, проходит процесс именно задержания водителя, то есть машина его вот, блокирует, включается или мегафонка еще остановить, как проходит? Я заразу дам слово Владиславу Юрьевичу. Задержание в плане пьяного водителя? Нет, плане нет, водителя или вообще? Водитель. Вы хотите Нарушить. его задержать? Да? Нарушитель. Как, как человек-водитель понимает, что его задерживают водители? Ну, согласно Серьез. правилам дорожного движения, если э, автолюбитель видит в стекле, заднего вида. Красный маячок, он обязан принять право остановиться. Вот для этого включается на наших автомобилях красный маячок. Дополнительно можем с помощью громкоговорителя подать ему команду. То есть называется марка автомобиля, называется его государственный номер. Говорится фраза, пожалуйста, примите право и остановитесь. И Если автомобиль не останавливается, конечно, принимаются меры по подтягиванию ближайших экипажей. И эта машина просто блокируется. Скажите, была ситуация связана с тем, что говорилось, говорилось о патрульных пеших Будет ли экипаж? патрульные пешеходы в нашем городе? Так. Так, звісно, такі патрулі вже виводяться. Вони, ми якраз раз с Сергеем що це давно практикуємо спільно. На нарадах прийшли до такого висновку, що місто Харкові вони потрібні. і коли проводились масові якісь заходи, мы обов’язково выставляли ще пішими патрули. Додатково выводили на посилення. Сейчас вся патрульная полиция, я думаю, полиция так само. мы все выведены на усиленный режим несения службы під час святкувания новорожденных свят. Поэтому это будет так же, как вы Я думаю, вы же сейчас можете это зафиксировать. Можно я еще добавлю. Ну, патрульные, пеше именно патрульные наряды, это не только из сотрудников патрульной полиции состоят. Мы еще задействуем пешие патрулирование и сотрудников отделов полиции, районных отделов полиции. И вы сами знаете, как каждый год мы на праздничные дни, особенно с 31 по 7 января усиливаем как центральную часть города Харькова во время проведения массовых мероприятий, массовых гуляний, в связи с тем, что все-таки это выходные дни и люди пойдут на площадь, на елку, в сад Шевченко, в парк Горькова где предусмотрены областной администрацией и городским исполнительным комитетом определенные мероприятия для жителей города Харьковой области. Мы задействуем совместно с патрульной полицией их автомобильные патрули, пешие патрули выводим. И также будут задействованы пешие патрули из числа сотрудников отделов полиции, районных отделов полиции. Спасибо. Да, что когда ночью полицейские заезжают во двор, действительно, капельсковые маячки будет людей своей яркостью. Вот у меня была ситуация, ко мне во двор прижали три экипажа присты, там была драка во дворе, и реально я проснулся ночью, не закрепил, за того, что иллюминация была в сумасшедшая. И еще сотрудники ГАИ бывшие, когда ехали по улице, они закрывали заднюю часть капельского очка. то есть его было видно, что он работает, но он не слепил водитель. Не хотите ли взять такое на потому что реально слепит ужасно. Мы рассмотрим вашу пропозицию относительно затонувати приблизкові маячки. А что стосується выключения приблизковых маячков в спальных районах, моя позиция такая, что я против. Оскільки цей приблизковый маячок може спасти кому-то жизнь. Это и превентивная Вопрос уже у журналиста. Будет ли какой-то веб-ресурс у патрульной полиции, да, сайт, на котором будут размещаться материалы, Я могу. Ну, как Все было же. раньше у ГАИ, так да, да, теперь у патрульной полиции будет? Я отвечу на это. На данный момент, с начала нашей работы, мы співпрацюем с МВД так, на сайте МВС области. Можно читать наши материалы в рубрице «Харкевская область». Туди ми надаємо наші матеріали. Також у нас є сайт саме патрульної поліції. На жаль, він зараз київський, він і планується, що він київський. Але туди теж надають інформацію усі міста, які працюють, патрульна поліція в них працює. Це Київ, Одеса, Львів, Харків і буде працювати так Луц, Ніколаєв, Ужгород, що в нас запускається. Туди ми теж надаємо. Також у нас є офіційна сторінка на фейсбуці. Мы намагаемся, каждый день ее обновлять и давать интересную информацию. Спасибо. Мы знаем, пожалуйста, что тут склонь ворвание Скажите, 82 я Так. Вы это если вы это Державная виконавча служба. Это те автомобили, что касаются державного исполнителя, на кого было Наклад... исполнительное накладное арест. Mm -hmm. Там само зазначено А всех остальных, ну, я уже не стала рахувати, давать цифру. Я зазначила значила самые по державному исполнителю. Спасибо mm -hmm. за вашу службу. А от те, которые вы эвакуировали за парковку, можно знать какие это автомобили? Например, Жигули там или? Все. Транспортный засев, который порушивал. А, а, дивіться, яке питання. Что а, касается эвакуации автомобилей, там есть две условия, за которых автомобиль можно эвакуировать за неправильную парковку та стоянку. Другая умова это стосовно а, того, что порушення является таким сутилим, что оно перешкоджает весь дорожный рух. Только тоді поліція, патрульна поліція має право эвакуировать цей автомобіль без хозяина этого автомобіля, Эвакуируются автомобили автомобілі і за різноманітні порушення. Так, це і система рубіж, це і скоєння ДТП. Так, що -та, -та, так само, вживання алкоголю, а транспорт автомобіль... на засіб забирається на штраф майданчик. Автомобілі дуже різні, і порше, і тесли. Да, три yeah. руки бывают, верно, дорогу, да? можливо, можливо, це Марка не дуже Марка не, не имеет значения, можливо, це не дуже... Я думаю, это хотели. Я, Я хочу зазначити, чтобы вы не думали, что патрульная полиция не работает и выборково эвакуирует какие-то транспортные засоби, засоби, керуючись их маркой. Такого нет. Просто принципова позиция, возможно, меня подкорегают мои коллеги або моё керівництво, я не очень вбачаю Прессе це потрібно, ПИАР, чтобы да? ну, мы давали про себе информацию. Но у меня позиція, позиция, что каждый должен нести ответственность, не, в... не, вважаю... не зважаючи на те, на его статус у социуме. То есть будете он богатый багатою людиною, чи буде или будет он не важно, Але мы не освітлюємо эти події. Можливо, то чином мы можемо зачепити его гідність. Даже если он порушил, он понесет ответственность. Но я не имею права на то, чтобы все его данные, возможно, это как-то его Я Я, ну, может, не подкариваю моё керівництво, я не знаю. Я не очень важбачаю в цьому потребу. Я если Сергей Михайлович, заплатит заплатить штраф, будет притянут до ответственности, но, возможно, в средства массовой информации это подъем и не піде. Как и все остальные. Я не нарушаю правила. дорожного Главное не нарушаться. Мы знаем, что у вас есть служба, которая должна была быть Що це за послуга? Что это за послуга, как ее предоставить? Это прописано в законе про национальную полицию, но только певні категории осіб, подпадают под это піклування. Это похилого века люди, это люди с ограниченными возможностями, это очень пьяные, скажем так, если в состоянии алкогольного спьянения, если он уже в сильном алкогольном якщо если он, видно, что человек не без хатченка, якщо если у него есть ну, документы про себя, то у нас нема цілі десь його до рай відділу ми зв'язуємось з його рідними, ми зв'язуємося, знаємо, де він проживає, і поліцейські піклування ми доставляємо його додому. Так само, що стосується дітей. Якщо всі сиріти або хтось з дідому втік, в кого нема законних опікунів, ну, є, то ми доставляємо до цих закладів. А це ж відмінність, а також психічний то тобто саме є перелік. <кх> так так если она не противоречит, если она не против... Если вона не Потому что есть такие случаи, когда звертаются люди в состоянии алкогольного споіння, будь пожалуйста, отвезите меня домой. Но если он может сам перед, перед, передвигаться, если он сам может найти свой дом, то мы максимум, что можем предложить ему, вызвать такси, или предложить ему, давайте мы вызовем ваш, ваших родных, нехай они за вами приедут. Я могу да, дополнить, что полицейское пеклование стосуется не только патрульной полиции, но и всех сотрудников полиции, которые это прописано в законе Украины о полиции, поэтому это касается всех сотрудников полиции, не только сотрудников патрульной полиции. Ну и да, действительно хочу сказать, выразить большое спасибо сотрудникам патрульной полиции, потому что большинство из детей, которые уходят самостоятельно из дому, взаимодействие с ними мы максимально в короткий час в настоящее время устанавливаем место нахождения этих детей. Потому что, вы сами понимаете, зима на улице, дети есть разные, есть разные отношения в семье. И у нас довольно-таки часто уходят дети из дому. И вот сотрудничая с патрульной полицией, мы даем постоянно координаты и приметы тех детей, которые ушли из дома, и у нас в течение практически ну, полусуток, ну максимум Сущееся. суток, Сущееся. даже быстрее, да, но ну, это, это максимальное ну, количество, количество, да, так, мы, находим, мы находим мы находим данных детей. Спасибо. Працівники реагируют, саме вчера разбиралась с таким одним фактом, реагируют, подключают полицию, разом с ними мы стараемся с этими точками ну, не бороться, а ликвидировать, чтобы их не было. Можете я Цифры? Мы не рахнули их. Точкові зараз мені вот, почність... здається менше вже зараз. Можемо спитати Олесава Юрійовича, да, да, да. але мені здається менше. Навіть громадяни приходять на, при... на личный прийом, і на початку було більше звернений стосовно цього приводу. Зараз поодинокі випадки ну, а сам поліцейський може відреагувати. Звісно, може, але якщо йому але якщо йому допоможе громадянин, це буде тільки йому в я, Можно я дополню по этому именно поводу. Это э, правонарушение, которое э, документируется, ну, скажем так, есть определенные трудности в документировании этого правонарушения. Поэтому, если э, действительно будут э, такие факты, я прошу и господ корреспондентов, э, и всех жителей города Харькова об этих случаях сообщать, потому что чем больше мы работаем в данном направлении, тем больше они ухищряются такие методы находят, чтобы это было не так заметно, но мы все видим, что действительно это, да, это данное, данное административное нарушение уже меньше на территории города Харькова. Вот, но все-таки случаи присутствуют. Поэтому я прошу всех обращаться по этому поводу. Либо по 102, либо в ближайшее отделение полиции, либо патрульный полиции. патрульный заполнитель. Есть информация о том, что вас в полицию начали вызывать чаще на домашние разборки. Действительно это так? И какое количество их происходит Прокомментируйте. Звісно, спочатку роботи, как якраз в жовтні місяці был відмічений нами великий зріст звернень стосовно цього приводу. Але ми так розуміємо, це якось певно пов'язано напевно з довірою населення, оскільки, якщо можна так вирізатись, наші громадяни прощупували почву, оскільки патрульна поліція буде реагувати. І зараз пошло на спад ці виклики. Чому? Тому що за 11, за 11 хвилин, якщо звернулися про допомогу, за телефон то будь-то сусід, будь-то прохожий, будь-то та жінка чи дитина, ну, які там страшно вдома, патрульна поліція 11 хвилин, вона вже на місці. Вот. І вона вирішує питання. Е, вони чувствують себе захищеними. І зараз така тенденція, на мою власну думку, мені здається, навіть зараз менше дебоширять вдома. Потому что знают, что есть кому заступиться, что приедут и відреагують сразу. А если какое-то наказание заложено в Предусмотрено в административном предусмотрен, кодексе. Но мы сейчас на это, наверное, трошки закрывать глаза. Мы надеемся, что наши граждане не будут этого допускать. Для этого присутствует просто-напросто проведение профилактической беседы, если это не повлекло каких-то больших последствий, зачем человека штрафовать? Ну, понятно, если он сообщил о заминировании, то тут, конечно, это разные вещи, это уголовная ответственность даже за это предусмотрено. дополнить, та все такие понятия хибный виклик, а когда уже все вырешилось, так? Это разные понятия. Если кто-то шуткует, это, конечно, Є така стаття в Купапі захибний виклик. А якщо до приїзду патрульної поліції вже вирішена проблема, тоді ми відбираємо пояснення, дивимося, що все в порядку, що наша допомога вже не потрібна. Нами не відмічаються багато хибних викликів. Спасибо. В Києві були замічні випадки, коли тільки почала працювати поліція. Подруги викликали поліцейських і сім'ї фотографії. Тенденція, примірні місяць. Пожалуйста, по телефону 102 можно вызывать по любому случаю, видите пожар, вы видите ну, упавший байдар или человек. Да, можно я отвечу на данный вопрос, это ближе ну, к нам. Э, да, действительно это телефон, оперативный телефон, и э, принимают любые сообщения, после чего э, данное сообщение передаются в те или иные э, подразделения. То есть, ну, можно как скорой медицинской помощи сообщить о том, что происходит какое-то преступление, и они сообщат на полицию. Точно так же и нам можно сообщить о том, что где-то ну, человек потерял сознание, либо еще что-то, естественно, выйдет наряд патрульной полиции, либо сох, и сразу же одновременно поступит сообщение либо в МЧС, либо в скорую медицинскую помощь. Но Мы должны иметь в виду, что 102 это телефон не патрульной полиции, да, это... это общий телефон полиции. И колл-центр, который существует в главном управлении полиции областной, там решают вопрос, кому переадресовать поступивший сигнал. Единственное, что уже... Воспользовавшись тем, что мы здесь все в сборе, хочу сказать, что после объявления о том, что мы идем навстречу журналистам, в Фейсбуке ко мне поступила масса вопросов и замечаний. Извините, что публично, Сережа, но о том, что сотрудницы колл-центра 102 иной раз проявляют хамство, грубость дерзость в отношении звонивших. Я просил бы вас этот сигнал взять на учет, провести проверку и исключить такие компоненты в работе э, харьковской полиции. Это очень важно. Спасибо. Я хочу это додать. Не забывайте, мы есть сервисная служба. На линию 102, наверно, звртается, если соседи топлят. Соседи топлят, выглокают так само полицейским. Або кишка на дереве. Так само было. учитывая то, что э, очень много женщин, да, как бы, ну, может быть, люди считают, что раз полицейские женщины, они не справикируют как-то, как положено, как, ну, нападения или еще что-то. Ну, такие вот моменты были или нет? Или все-таки mm -hmm. повага, уважение к вам и... Дискриминационное нам, нам... поведение такое относительно ну, женщины, женщины полицейских по гендерному yeah. признаку. <laughs> ну, да, бы и нет. Нам и не Параша, было зафиксировано. Я, не... я думаю, если як, у них хотите, или ей женка ее начальником, то, пойма того не будет. Нам не зафиксовано таки. Вы знаете, я могу тоже дополнить данный ответ на данный вопрос. Мы, может быть, ну, все сотрудники полиции, включая и женщины, это есть сотрудники полиции, и поэтому даже на массовых мероприятиях мы задействуем женщин, и это очень сильно сдерживает людей во время проведения. То есть, если женщина в форме, это сдерживает это людей, которые, да, это сдерживает очень сильно, сдерживает э, э, и мужчину всех, которые проводят мероприятия либо находятся на площади и так далее. А если она сделает замечание, ну, я вам скажу, это больше, чем э, реагирует человек на замечание женщины в форме, чем на мужчины в форме. Это действительно так. Я распочинала свою карьеру в Киеве, и первые полтора месяца я здесь мела патрулирование в Святошинском районе. Очень много вызовов нам удалось решить, как раз благодаря тому, что, наверное, есть женщина. И человекам было неудобно дальше уже чинить какой-то опер, а продолжить правопорушение. Скажите, пожалуйста, вы уже за эти три месяца было ли серьезное применение оружия? Или какое-то серьезное противодействие? Ни, не, не, не было. В Харькове не было? Ни. Какие случаи вы можете применить? Закон, ну, Здесь начинается пили... законодательство. Составьте просто закона о национальной полиции. Сказали. Не не не нет. нет, нет, нет. <сус> <сус> <сус> да, небольшая ошибка. Опечал, опечал. Начальник управления это по раньше было так должность называлась начальник управления общественной безопасности главного управления. Сейчас это управление превентивной деятельности. тоже же главного управления национальной полиции. Мы настолько часто встречаемся с Сергеем Игоревичем, что мне здается, что он действительно работал в патрульной полиции. Ну, давайте будем завершать, да? тем более время, два слова буквально. Значит, власть области, уверен, что и города, делает все для того, чтобы среди харьковчан культивировалось уважение к новой полиции. Это наше с вами достояние. Да, конечно, есть недостатки. Есть масса недоброжелателей, которые даже целые страницы открывают на социальных ресурсах, для того, чтобы из мухи делать слона и пытаться доказать, что никакой реформы в полиции не происходит, и все это фикция и так далее. Ну вот перед вами молодые, красивые, энергичные, незапятнанные полицейские, и мы делаем все для того, чтобы исключить любую коррупционную составляющую, которая могла бы подвергнуть сомнению их правоприменительную деятельность. Мы помогаем им во всем, мы доверяем им полностью. Господа, госпожа Юскевич проработала месяц в должности начальника, так? Уже полтора. Уже полтора, но проработав месяц, уже представила отчет о своей работе, достаточно серьезный. Мы с уважением относимся к полиции и помогаем во всем. Во всем. Детали не хотелось бы раскрывать, но мы делаем все для того, чтобы у новой полиции не возникло желания обращаться куда, куда бы то ни было, для того, чтобы, возможно, быть втянуты в какие-то коррупционные связи. Это мы считаем нашей задачей областной государственной администрации. Спасибо. Ну и будем спросить, може какую-то Будь ласка, ми не заперечуємо. приглашаете. запрошуйте, Вы запрошуйте будемо зустрічатись. Спасибо, большое. можна Спасибо. є ще якісь питання? Закончили. Можна, можна я тільки скажу? Дуже дуже вдячний, що всі ви прийшли до нас. До вас я хочу звернутися з проханням. Я сподіваюся, що новорічні свята прийдуть нас спокійно, мирно. Мы будем обеспечивать разом патрульная поліція, полиция, обеспечивать ваш спокій, громадскую безопасность. Мы разом делаем реформу. Мы работаем для вас. Поэтому, пожалуйста, помогайте нам, звертайтесь к нам, приходите. Если есть какие-то уважения, приходите, указывайте нам на це мы будем удосторавливаться. Мы хотим, чтобы город Харьков был доволен патрульной поліцією, полицией, нашей работой, совпільной. Потому что мы в этом месте живем. Это наше будущее, это будущее наших детей. Дуже вам вдячно всем.